Всем привет, с вами Рома, дару вашу игру под названием Hello Neighbor. Сегодня будет ссылка на игру в описании, где вы можете ее нормально скачать, без всего такого. В общем, это игра, где мы играем за Чупачка, который идет к соседу. Будем играть с историей, то, что Action это, ну, что-то типа, такого типа дополнения, когда все прошло. Или ознакомление мини. Мини-ознакомление, я его уже прошел, ну, под конец, после истории, так и быть, я его еще раз пройду. В принципе, оно довольно интересное. Так, мы приезжаем, только мы приезжаем в дом соседа, по идее. Вот. Это вообще, по идее, вот это, по идее, наш дом. Вот это. Но это, по идее, типа, дом соседа. Ну, вообще, по идее, вот это дом соседа. То, что когда я в нем, ну, играл акциону, то вроде все нормально, так? За камнем... Да ну, и что? Не нужно ее поймать. Где да, правильно? Да. Где мой ключ? Где мой ключ? Я понял. А, вот он. Игра, кстати, реально прикольная. Я жду ее выхода, к сожалению. Ну, надо будет немножко поднакопить. Так на нее потому что ну лучше конечно лицензия потому что не надо будет ждать пиратки все такого то что тем более ничего не знаю как будет может и не будет пиратки так открыть не получается нам нужен ломик да ломик в машине ничего необычного нажимаем «Е». E. Вот мы иду. Да, когда я играл, тут еще было все заложено. Сейчас даже грустно, хочется даже плакать. Ладно, плакать, наконец, не хочется. Значит, ну, так. Просто неудобно, что тогда... Ну, кажется, мы вот тут будет... будем бегать против соседа. По этому дому, хотя это, по идее, на наш дом. Ну, соседа тут не видно пока что. Ну, я помню, как сюда надо было попасть в, в Актёне. Так, мы убрали все. Что там далее по списку? Ставь инсайд. А, ну то есть вещи занести, да, это легко. Господи, дверь открытая стала, сразу ушнула. Господи, как! Типа нам снится, что тут происходило, пока нас типа не было или что-то типа того. еще мне по непонятно что-то случилось но это вообще по идее нажду знаете надо будет потом вальфу один поиграть я перезагружу игру и продолжу. По идее, наверное, это видение. Нам сон По правде, сосед уже из этого дома ушел. Просто мы уснули, и это сон, скорее всего. По правде, сосед здесь не живет. камень нет. Камень нет. И сразу покусну. Как так можно? В принципе, понятно, что игра будет с глюками для начала. Только альфа же. Мы даже немного слышим голос соседа. Как он типа типа мальчик или такой-то, такой-то. Вот, это, наверное, мы видим прошлое, скорее всего. сосед. сосед делся но тут ребенка нету нужно как-то вот эту штуку открутить, а мне нужно вот сюда пробраться, а чтоб сюда пробраться, ну вот я вижу тут, вот мне нужно сюда, забрать вот эту штуку и вот этот ломик, <свеч> вообще знаете оно особо, особо вот оно ничем не отличается вот, по правде, оно особо не... И мы, кстати, живем теперь в этом доме. В котором пусто. В принципе, как и в той части. Да, и в той... А мне кажется, это та же самая... часть. Ну, это то же самое, что и я прошел. Просто э, по типу, это типа история. Наверное, да. Это просто тут с историей мод, а то просто обычный мод. А, не, ну в принципе я бы хотел на крышку постить. Наверное, тут есть несколько способов как туда. Какой ужас! Хорошая игра. Раньше, раньше, вроде можно было Когда мы там чуть-чуть прошли Вбрать и вот ложиться спать Сейчас вот в Альфе 2 Я такой способности не вижу То вроде в Альфе первой было, наверное Ну, тут, это, по идее, наверное Вот это была квартирка, по идее, соседа По идее Ну, это, это соседу продал нам дом, наверное считаю ой идеальный героический бросок долго блин не хотел уже убежать кстати он камеры со временем будет стоять если я не буду потихоньку там как-нибудь торопиться он со временем куча камер по дому просто расставит и мне просто ну копить И Серега. Ты не Серега. Я же на Серегу не похож. Чего? Как он меня нашл? Спасибо, что окошко сломал. Мне на будущее пригодится. Блин, куда я на это бежал? Как ты мне? Кстати, он сквозь текстура проходит. Мне кажется, нужно немножко поменять действие. Тогда на кухню. хотел показать. Как? Как отсюда выйти? Шо-шо-шо? Это... Привет. А что ты через это Нельзя бежать, я все равно не убегу, потому что я не знаю, как из капканов убираться. Вообще, по идее, нам нужно наверх... Народ. Он выпил вот это на мо ⁇ молоко сонное. Так что сейчас нужно, чтобы он уснул. О, блин. Сейчас мы проснемся, и он должен, по идее, сейчас спать. Да, он спал. мои хорошие так мы спрятались вылезти такое ведерочко кисненькое ну мне он потом Не, она потом нужна хочу один момент свет но мне кажется я его не сниму у меня все время звонок не работает А, вот он. Он такой. Чё он там делает? самое главное так мне этот замок он не нужен теперь валим отсюда а я видел как у других срабатывал. ой давай давай давай пока сюда все важнее положили это вот это и где замок а замок я там оставил погнали кстати, я тихо говорю это что ну, прибавить немножечко ничего с <свят> <свят> <свят> Слишком парад не получится. И слава богу. Так, в принципе, мне не туда надо. Так что. Нет, он меня там увидит. <свят> <свят> что ты на меня бежишь, а? О, прям не сил. Э, Не-не-не. Эту еще и потеряю. Опа. <ф -ф -ф -ф -ф -ф. Я убью сосед. все мы в принципе все нужное добыли осталось только выникнуть в его дом в принципе мне все надо ну, кроме вот этого в общем погнали тезируем соседя Now he's gonna move like right along to McGregor that's all that wall. Good to see you look great. Where are you stationed? со временем встречаю альфа первую и в нее тоже поиграю